В14 к насыщенному раствору бромида кальция массой 40 грамм добавили безводный бромид кальция массой 10 грамм. Полученную смесь нагрели до полного растворения, затем охладили до исходной температуры. При этом в осадок выпал э, кристаллогидрат массой 20,75 грамм. Рассчитайте массу в граммах воды в кристаллогидрате количеством 2 моль, если массовая доля соли в насыщенном при этом температуре растворе 58,7 грамм. Ну, для начала мы с вами зарисуем схему, что же у нас здесь происходит. Изначально у нас есть раствор бромида кальция и масса нашего раствора 40 грамм. Потом сюда добавили безводный бромид кальция, то есть просто кальций бром-2, ну я напишу как условно твердый, 10 грамм. В результате чего у нас происходит растворение? За счет того, что мы нагреваем смесь, при увеличении температуры, как правило, растворимость твердых веществ возрастает. А затем этот раствор охлаждают. Значит, если у нас превышает Значение массы в нашем растворе часть вещества будет выпадать в осадах. И мы с вами видим, что выпадает в осадах у нас 20,75 кристаллогидрата. То есть у нас какой-то кристаллогидрат, кальций бром 2 умножить на XH2O. Мы пока сделаем так, потом мы сделаем перерасчет на 2 моль. Если у нас кристаллогидрат, тут химическим количеством 2 моль. Но мы с вами знаем, что массовая доля соли в насыщенном растворе 58,7%. Насыщенных растворов у нас на самом деле здесь два. Это исходный раствор кальций-бром-2 и тот, который получился при охлаждении после выпадения нашего кристалла кристаллогидрата. То есть у нас два раза насыщенный раствор. Что мы с вами можем сделать? Мы с вами можем найти массу вещества нашего первого кальций-бром-2. То есть 40 мы домножаем на 0. 587. Таким образом, мы с вами найдем массу кальция бром 2 которая изначально была в растворе. 23,48 грамм. Суммарная масса веществ. Я уже не буду писать кальций-бром-2, потому что везде у нас это безводная соль. Это 23,48 плюс 10 грамм. 33,48 грамм. Что же у нас э, происходит дальше? У нас массовая доля уже после охлаждения. Это... По факту масса нашего вещества, которая была суммарна, минус масса э, кальций-бром-2 из кристаллогидрата, то есть это оставшаяся масса вещества, делить на массу суммарную массу раствора минус масса всего кристаллогидрата. Значит, что же мы с вами знаем, а что нам нужно найти? Масса, э, массовая доля у нас 0,587. Суммарная масса вещества 33,48. Суммарная масса раствора, вот мы видим, 40 плюс 10, 50 грамм. Мы не знаем непосредственно э, массу кальция бром-2 в кристаллогидрате. Пусть я ее возьму как х грамм. А масса всего кристаллогидрата 2075. Таким образом, мы с вами можем найти х. Какова будет масса кальций бром 2 в кристаллогидрате? Значит, здесь у нас ответ, чтобы мы уже с вами не задерживались, получается следующее, что x это 1631 грамм. Для того, чтобы понять, какое соотношение у нас здесь будет, нам нужно найти... Химические количества. То есть в кристаллогидрате всегда есть какое-то соотношение химических количеств. Химическое количество кальций-бром-2 в кристаллогидрате это 16,31. Я делю на малярную массу 200 грамм на моль. Получаю при этом 0,082 моль. Ну У нас там 0,080. 8155, но округляем и три знака после запятой. После этого мы с вами можем найти химическое количество нашей воды. Значит, Для этого найдем массу воды кристаллизационной. Это масса всего кристаллогидрата минус масса э, непосредственно кальций бром 2 16,31. Получаем мы 4,44 грамма. Тогда химическое количество воды 4,44 мы делим на 18 и таким образом получаем мы 0,247 моль. Найдем соотношение кальций бром-2 к нашему Х uh, воды. Раз у нас сказано, что у нас 0,082 относится 0,247, то есть это у нас кальций. Бром-2 и вода, но также у нас сказано, что в кристаллогидрате химическим количеством 2 моль. Вот я сюда подставлю 2, а здесь напишу х. Чему же она будет, если у нас э, с вами соотношение, то, которое мы написали, у нас получается 6 то есть перед водой у нас будет стоять 6. Соотношение здесь 1 к 3. Но если кристаллогидрата у нас 2 моль, значит, соответственно, здесь в 3 раза больше 6. И ошибка некоторых могла бы быть, если бы мы находили бы вот эту массу. То есть в кристаллогидрате у нас 4,44 грамма, но химическое количество – это другое. У нас гидрата совершенно другое химическое количество. Здесь нам нужно найти в общем, если у нас 2 моль нашего кристаллогидрата. Соответственно, масса тогда воды – будет равна 6 умножить на 18. И ответ у нас, соответственно, 108 грамм.